с переводчиком. Я думаю, ура, без переводчика. Можно быстро говорить. Думаешь, надо, вот, да. <клево> Вы знаете, я утром, когда встаю, <клево> я говорю «Добрый день». Добрый <клево> день. Я встала. Божья дочь встала. Божья Все дочь встала. Все разбираются. <клево> И вот в один из дней, когда мы ехали в город с Наташей, и в один из дней Тугатус Наталья Патулах, мы в Ну, вообще изначально хотел сказать, что в Украине ну, легче э, приводить к покаянию. Полезно <говорит> и <нести Евангелие. говорит> Полезно доносим до да, с пуделями в нашу страну. Я очень часто та, та, Рассказыв... рассказываю людям о Боге, где встречаю. Часто рассказываю за Бога на хората какую-то встреч там. Здесь это немножко сложнее. <говорит> и тут малко и по и когда я слышу русский говор... Я говорю, ну вот оно, здравствуй. И я скажу, здравей. И вот в один прекрасный день мы едем с Наташей в город, и как-то... И один день, потом мы с Натальей до города... Мы с ней очень много говорим о Боге. Много говорим с ней за Бог. И слышу, как мне Бог говорит, поломался... Видишь, поломался автобус. И чу вам, как Бог мне говорит, видишь, автобуса с щупи Тебе нужно подобрать. Трява довземешнякуй. Да я смотрю толпа людей. И глядом има много хора. Думаю, ну кого я там буду подбирать? Семейства кого что взямо с себеси? Я еду и рассуждаю с Богом. Кого буду Я спуту вам и размышля вам со СБОГ, кой да вземам? И тут Бог э, выводит парня из толпы. И из одного, одного мученика от толпы. И он просто идет в сторону города. И просто утюва поезжав к городу. Я останавливаюсь, и говорю, вас подвести И я спиром и да ли до, до города? А он мне говорит на русском с удовольствием. И, той, на русском, раз, с удовольствием. и вот он закрывает дверь. И, той, <laughs> и мы едем. И, не и мы путуем. И я говорю, молодой человек, а вы думаете, зря сломался автобус? И я говорю, думаете, что просто такая сощупил автобус? И просто такая сощупил автобус? И что просто И что просто такая сощупил автобус? просто такая И что просто такая просто к вам пришел Иисус. К вас доедет Иисус. Выйти вы не сможете. Я мадам можете доизлезть буквально. Не потому мы. На ходу. Поэтому слушайте. Зато чуваите, слушайте. Буквально там пару предложений Евангелие, что был Иисус, казах пришел на наш грехи. Казахня куку изречения за Евангелие, то через Иисус доедет за наши греховые, вервательы. Он говорит да. Я той казываю да. И казываю повторяем. И казываю знаете повторяется Путешествие с ним длилось. От сил его 8 минут. Не, потомах мы снегу, может быть, максимално 8 минуте. Он принял покаяние. Той при покаянии. То есть покаяйся. Бога за этого спасенную душу. И я за благодаря Богу за таиси спасенная душа. И за среду хотела сказать. Известно, из каких доспудали за среда. Вообще очень важно нам пребывать в общении Много важно да пребывал мы в общение и помежуси. Даже в слове сказано да будет во свете как он во свете. И в слово туда репище да будет в светлении как туто его светлении. Вообще не и Крови Сына Христа очистит нас. пребывал мы в обущтение и кровь то на Иисус что не причисти и казалось бы, мы просто в общении, и просто смеялись. Что Мы делимся впечатлениями, мы делимся эмоциями, переживаниями, откровениями. свой, эмоции, откровения. И на духовном уровне мы очищаемся. на И это так здорово. И твое то невероятно. Рекомендую горячим к любому общению. и препоручь вам до да гуритыкам всякого обсуждения и в эту среду у нас было общение и та же среда обсуждаемые и, и библейские истории и имахме библейские истории хочу сказать было очень круто и с кем ты да кажешь тебе еще много яку а, каждый рассказал свое откровение всякие рассказы свое это откровение и э, на его откровении получаешь свое откровение. И вверху некое откровение получаешь свое это откровение. Поэтому предлагаю всем прийти. И за два вы припорочь вам другое среда, да, заповядать и тук. И получать массу откровений. И да получают много проблем. откровения. Как как, как говорят, нет проблем. Как то болгары казвут, не ама проблем. И хотела поделиться, я как бы уже было у меня это откровение, а после этих историй я утвердилась в этом. И этого. искам да споделя с вас одно откровение, которое имах преди тези истории, но когато дойдох в среду, го подтвердих. Что если Бог в нашей жизни делает чудо? Че ако Бог правит чудо в нашу живот? Не отпускайте Бога, Он сделал это в вашей жизни не зря, вы особенный. Не за что то то не направил его на праздну. А так как мы все особенные... Ну, как тут... Бог у каждого делает свое чудо. И поэтому... Бог правит всяк, ус, свое особенное чудо за всякий един от нас. Поэтому благодарим Бога, что мы с Ним. И благодарим Бога, что мы с Ним. Аминь. Аминь. Спасибо.